Всем привет! Российские звезды Валерия, Вадим Репин и Светлана Захарова полетели в Дубай, чтобы выступить на Дрезденском оперном балу. Но их выступление было сорвано, так как музыканты отказались выходить с ними на одну сцену из-за того, что артисты поддерживают путинский режим. Так певица Валерия дала интервью, в котором заявила, что совсем не расстроилась отмене выступления. По ее словам, у нее есть и другие предложения, поэтому особого ущерба для нее нет. У меня отменилось одно выступление за границей, в Дубае. Планировался Дрезденский оперный бал. Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. На днях выступала в Ханты-Мансийске на закрытии зимних игр паралимпийцев. Мы вместе спорт очень тепло там встретили, сказала певица.